Добрый день, меня зовут Шапранц Сергей Олегович, я стоматолог-хирург-имплантолог клинике Calibre Dental. За годы практики мне удалось побывать на многочисленных курсах, конференциях и конгрессах как у российских, так и у зарубежных коллег и привнести в свою клиническую практику опыт как наших российских специалистов, так и иностранных. В своей практике я занимаюсь удалением зубов, удалением ретинированных и дистопированных зубов мудрости, имплантацией, в том числе одномоментной и различными видами костно-пластических операций и мехотканных пластик. Так что все, что касается хирургической стоматологии и имплантологии, буду рад видеть у себя на приеме.